Всем привет на моем канале. Если вам интересно, как завелюрить торт без краскопульта, оставайтесь со мной. Сегодня украшу торт шоколадом. У меня есть кусочек окрашенного шоколада, который застыл. Я его натираю на терку. У меня получилась вот такая стружка. Заготовка у меня уже готова. Я покажу на примере маленького торта. Размер моего малыша. 7 сантиметров и высоту 6, Оформлен масляным кремом. Перед тем, как наклеивать шоколадную стружку, необходимо, чтобы тортик немножко постоял при комнатной температуре. И теперь со всех сторон приклеиваем. Переложила торт на подложку, он у меня уже готов. В принципе, можно оставить и такой вариант оформления. Но я хочу сверху сделать шоколадный цветок из этой же стружки. И растапливаю. У меня есть небольшая форма полусферы силиконовая. Возьму золотистый кандурин. И смажу формочки. Совсем немножко шоколада, потому что у меня тортик маленький. И, соответственно, цветок будет небольшой. Достаю будущие лепесточки, форму переворачиваю и выдавливаю. На кусочке пергамента делаю основание и укладываю листочки. Сразу в серединку насыплю серебристых бусинок. Лишний шоколад, который выходит за рамки цветочка, пока он еще не стабилизировался, я убираю мастихином, либо ножом. Либо по итогу можно вот это все подровнять, вот эту часть, разогретым ножом. И устанавливаю цветок на торт. Немного шоколада центр. Цветок хорошо отстает от пергамента. И усаживаю его. сверху. Торт готов. Очень интересно смотрится. Шоколадная стружка на торте чем-то напоминает велюр. В данном случае это считается как сухой велюр. Отличается, конечно, от классического скороскопульта, но